всем привет плане артема здесь сегодня я снимаю новое видео вы хотели не я маленькую Если да, так что я вам покажу если нет так, тогда я вам не покажу и и на и кстати сейчас покажу такую картинку хотят так, если хочешь попросить меня маленького, поставь лайк. Поставь лайк за 10 секунд, подпишись и колокольчик. Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Они у нас все остались. Вот. Вот я маленький. Это, это фото было сделано 24 декабря 2013 года а еще как вы хотели мою кнопку YouTube, вот я эту кнопку получил на 270 подписчиков только она была разбита, потому что я хотела снять видео а про на кнопки, но в итоге уже все разбилось. И мама меня наругала. Ой, ну прям наругала. А в плане был Артема где? И всем пока.